И всем привет, с вами Макс Риск, сегодня расскажу о трех вариантах, как какой же персонаж выйдет все-таки первым. Так что подписка, лайк, чтобы не выпускать новые ролики. Я готов вам рассказывать. Итак, сейчас ставлю воином. первый Камикадзе, или нет, нет, нажите, первый персонаж, который выйдет 2 на 2, ее зовут э, Атрейт Юнит и уж, уже является легендарным Юнитом Гарби. Я же записал ролик по ней автор текста тоже есть ссылка тоже писан вот там, и камикадзе также еще третий вариант что прям всех добавят в одно видео э в один миха один момент к примеру праздник Хелвин камикадзе подземную житель пещерных лебен из редко вы из редко выбирающийся на поверхню рады ради защиты Соп... Соперников или нет? Сопленников. Сопленники это, по по-моему, эти вот. Воины. Я только захватили. Вау, а это что значит? Я не знал, кстати. Уже можно воевать. Вау, откуда я знал. Круто. Так. Не желает жизни. Уносит с тобой толпы врагов. Уносит с тобой толпы врагов. Прямо так загадочно, как я говорю. Не, ну я раньше говорю, теперь я говорю подробнее. Или, или до сих пор мне осталось. Так вот, давайте, воюйте, война, блин. Мы ему должны экономику, говорят. Захвати, ну блин, ну пожалуйста. В чем так быстро. А, ладно. Так так, так, так, так, так, так. Война. А то я чувствую, что там будет что-то. Главное, что? Правильно, экономику. А, там один лучник. Оу. Ну, сориан, друзья, я не знал. Сори. Так, друзья, нужно идти. А, ладно, кусай нас, кусай нас. Я <laughs> не вроде. Смотрите, мы теперь ждем Мы экономику не разрушили, мы обещаю, что мы разрушим. Чтобы это сделать, нам нужно 400 еще базного построить. Что -то. Так кто указывайте сюда? Давайте копайте уже. Я хочу, чтобы вы сюда ешь еще кстати еще один мини остров не знаю зачем поставили никак не добраться значит третий это все добавит в праздник против все рассказал, покажу потом аварпию легендарный персонаж так присып найти еще давайте валем она призывается кого что не, стоите воюете его потом будем, так хватит в принципе уже можно чем больше у нас лучше ждем а потом вместе с пойдем потому что там, кроме, по Чау, о, потом Окей. Окей, так один так, а, такой вот стоит такой... Точка сбора так, нужна помощь там 10 а, все нормально а, но... как у нас нападать будет голем где наш галем а он кстати все в атаку он идет в атаку Блин, он крутой, кстати, мне нравится Глем. Если ты не играл за голема то зря, друзья, вы зря не играли. Сейчас покажу вам, к чему это все. Так, вы, солдаты, можете все в атаку идти. А я буду идти тоже и смотреть потихонечку. Вроде бы, если он вот экономику, давайте. Вот. Смотрите, а он базу строит тут. Хитрый-хитрый. Видите, как хорошо. О, у меня дракон есть. Чего, блин, у меня дракон есть? Так, давай тогда второго голема и куча лучниц. Также а, как там лучников. То ж я знал. Ё -мо, -мо, -мо ч тут делать? -то? Взрывай все. Видите, какой хороший. Также летающий приходит к нам на помощь. Давай, давай, давай. Грузии всех также. Берем, друзья, вот так вот делаю. Проблем стройка. Если тут будет, конечно, стройка. Ну ладно, функция нам тоже понадобится. Все, затащимся все такие окей. Пробуем как бы рассказала Могу, конечно, что еще рассказывать, О, Ну, у нас доступ. Да, ссылка на ролик. Не, ну что мы ее найти. Тут, тут не два чувака работают э -э красавчик делай свою работу <с Boot> молоточек просто... не еда ну а что топлый чуваки и великий грант потому что это появится два еду вот эти камеры просто что он копит, а я такой смотри его вот. смотри как будто на да. радиаторский бит как мы играем с вами робокс не знаю подписываться на канал общий робокс там тоже что-то прикольно так в атаку потом призываем хп регенерация очень нужно очень нужно что ж, давай тогда экономика разрушать а ага и три блин ты сейчас выиграешь не я никогда не буду скрыл я скажу ему почему а он такой кстати как а, стоп это реально вы наверное кто сказал всеми только одному сказал Покажи, пожалуйста, хоть один чувачок. Так, ну, ну, ну, не пранкуйте мне все, хватит. Ну я ж вам. Ну ну ну ну блин, пожалуйста, покажи мне. Все, я тут так лечу. Все окей, да, В атаку. А, вот сейчас с ним будет. Вот с ним будет. Нужен мост построить. Кто знает, как мост построить? Напиши в комментариях. Так что не так. Неужели у меня вторая ваза есть? ты, я не знаю, где он, поэтому ваше право искать его тут. Кто бы где же он? Нет, так не, так неинтересно, чувак. Ты проиграл, выходи с игры. Выходи по-быстрому, или тебе будет по-плохому. А, ага, он где. Рубазу построить-таки. да вот так тебя разрушать экономику, скорее потому, что куча этих бонусов. Кстати, кого, какой персонаж вообще не использовал, потом мы его прикроем на одного персонажа которого вообще не использовал э, окей окей, давай <с milligrams> что же будет М -м -м -м -м bırak, что что, -что, -что не так а а все отлично. так ну теперь хочу объяснение срочное объяснение вот гаппим показала вроде все рассказал значит смотрите вот это персонаж довольно длинный бонус этого от, от меня я не знаю кто это кончи скорее всего еще его добавили Давай, о, все, пес. О, статья есть про него. Сегодня вышла. Ну, вчера. Булки, Генри, э, Гейны. Что-то среднее. Давайте поговорим о самом холодном отряде в Клеш-Оулгейнс. Гнолы. но Гнолы, гнолы. Что, блин? У меня скины есть? Вау. Два такой скин если вы не знали, то смотрите до конца ролика. Сильнейшие и быстрейшие создания обязательно приведут вас к победе. Да, ну прям победа. Но только если вы сумеете справиться с их бешенством, нравом. Возможно, помните, что люди веками слагали. Я не так написано, слагали слушали, может быть, слагали легенде о кровомедных гнолах. Кровожадных гнолах. Но все мы знаем, что глубоко внутри этих боевых машин мылашки. Да, вот это, наверное, мылашка. Глаза. Если были бы вы черные глаза, то вы пугались тоже. Вот красный все нормально. Разработчики специально взяли сделали, чтобы не пугались. Все нормально. Не настоящие но не но шутки в сторону на не голыми руками мясо давать подожди я прибуду погляди их и дай свежего мяса но не голыми руками шутка в сторону вы же не хотите бы потерять его конечно не хочу поэтому я ему не даю мясо и не даю типа того что-то еще руки свои да для мяса правда ли трудный вопрос о я это персонажа где-то помню с руяля вроде ну, прям легендарно прям точь точь ну похоже эм, Удина. вау о новый персонаж <смех> стоп я ж его добавил на картинках приют блин а ошибка такая блин мне нужны новую прививку кто знает вам Вроде бы я все так и скопировал. Вот это вот вырезал. Может тут тоже остаться, но хай будет. Да, -а -а, ладно. Так, какого персонажа я не брал? По-моему, я все персонажи брал. Ну, кроме тебя, возможно. Но я все брал. Так что всем бы просмотр, Макс Риск. Стоп, по а это больше. Разберем. Давай-давай. Быстрая битва. Поэтому пока. Подожди, что еще? <laughs> давай я сразу сейчас заберу, чтобы убить всех персонажей и догнать всех этих людей. Вот, кстати, сказали ПИАР группу. Там один человек. Он здесь он лидер. Его зовут Алмид. -мо, у него приугулили Как узнать? Э, у него профиль ну, ладно. У него видишь кубков. Как у меня кубков? Я не знаю. О, -о, -о нашел. 618. Но я худеньюшка круче, чем они. Я догоню тебя. Жди, пока.